Всем привет, ребят! В этом видео будем говорить о NER протокол, что это за блокчейн-платформа такая, стоит ли покупать их токен NER или нет. Также разберем токеномику, посмотрим перспективы данного проекта, ну и конечно же рассмотрим преимущества перед другими блокчейнами. Кому данное видео может быть интересно, присаживаемся. Поехали! Итак, ребят, больше информации, как всегда, я даю, конечно же, в своем телеграм-канале, поэтому обязательно подписывайтесь, буду рад видеть каждого. Итак, NIR Protocol, он является, в принципе, одним из самых молодых блокчейнов да, на криптовалютном рынке, но в то же время одним из самых перспективных. Проект сумел привлечь к себе внимание, а также сотни миллионов долларов от венчурных фондов. Фонды, которые инвестировали, видите себя на экране, это реально топовые фонды: это Base Ventures и Pantera Capital, Alameda Research и фонд Андрос Хоровица, а 16Z. В общем, с фондами и поддержкой здесь, конечно же, полнейший порядок. На сегодняшний день NIR Протокол уверенно держит какое тут у нас 25 место. По рыночной капитализации и по списку Coin Market CoinMarketCap Рыночная капитализация данного актива у нас составляет 3 миллиарда Всего эмиссия токенов 1 миллиард И 74% уже есть в циркулирующем предложении Что очень хорошо НЕР-протокол это безопасная блокчейн-платформа С открытым исходным кодом для быстрой и удобной разработки Децентрализованных приложений DABS Виновникой данного торжества именно с запуска платформа Вот эти два молодых человека, которые вы видите на экране. Именно они запустили платформу в 2020 году. Это бывшие инженеры Microsoft и Google, Александр Скиданов, тот, что слева, и тот, что справа, Илья Полосухин. Сам Виталик Бутерин высоко оценил данную платформу и также признал, что ребятам удалось сделать уже сделать то, что эфириум планирует, когда выпустит да, обновление эфириум 2.0. Ну эфириум 2.0 это уже как мем какой-то, уже 3 или 5 года выходит, но так до сих пор и не удалось. Вроде бы все это получится в этом году, ну посмотрим как будет. Сегодня мы говорим о Nier Протокол. А удалось именно то, что не хватает очень сильно тому же эфиру, да и всем проектам. Самая главная проблема это масштабируемость. И вот Near Protocol по сравнению с другими блокчейнами, он невероятно быстрый, дешевый и максимально простой э, в использовании. Сами разработчики говорят, что здесь запустить какое-то приложение с не составит труда, займет около пяти минут. Даже если вы не знакомы с самим блокчейном Near Protocol, здесь все просто работает, достаточно одной регистрации. И вот сама скорость сети, она не уступает даже Валютным там, финансовым операциям. Время генерации блока э, в блокчейне э, Near Protocol составляет там, около секунды, а комиссии да, для оплаты транзакций они, э, около там, чуть ли не в 10 тысяч раз дешевле, чем в эфире. Представляете. Да? Добиться такой скорости и масштабируемости позволила технология шардинга. Еще в 2021 году NERP протокол развернул инновационное решение Simple Night Shade. Именно этот механизм и дает вот ту самую масштабируемость и позволяет NERP протокол обрабатывать 100 тысяч транзакций в секунду, что естественно делает ее самым быстрым блокчейном, который сейчас существует. приближенный блокчейн который тоже может похвастаться быстрой обработкой транзакций это салана который обрабатывает 65 тысяч транзакций в секунду но для такого крупнейшего блокчейна это не есть хорошо когда салана вот в этом году несколько раз останавливалась все мы знаем как она лагает как она тупит и много чего там не доделано поэтому здесь насчет саланы огромный минус а если сравнивать с который которого там 15 транзакций в секунду и биткоина 5-7, ну это вообще, понимаете, это ни о чем разговор. Поэтому здесь NIR протокол просто где-то в космосе по сравнению с другими блокчейнами и проектами. Ну и конечно же токен NIR, который у них имеется. Нам как спекулянтам очень важно взять его максимально на дне, там, да, по низким котировкам и продать подороже. Так, токен используется помимо стейкинга, который есть для защиты сети. Естественно, есть же валидаторы, которые работают это все на Proof of Stake. Также он используется для голосований, управления сети, для оплаты комиссии за обработку транзакций и также хранения данных. Как я уже упоминал, комиссия сети здесь действительно очень-очень низкие. И самое интересное, что еще и 70% с этих комиссий они уходят на сжигание. А 30% уходит на как бонус разработчикам, которые строят смарт-контракты. Такой механизм, он бы мог с легкостью сделать токенер даже дефляционным. Но для этого нужно где-то около миллиарда транзакций проводить в день. Да? А на данный момент пока что, увы, транзакции в день делается около одного миллиона. Но инфляция здесь тоже не очень большая, по экономике здесь все хорошо. Здесь 5% всего лишь инфляция, то есть каждый год добавляется 5% к эмиссии токенов. Но опять же, так, если будет увеличиваться вот эти дневные транзакции, то за счет сжигания будет также уменьшаться и эмиссия токенов. Near Protocol очень удобный кошелек, я не буду сейчас заострять на нем внимание, здесь можно и отправить сразу с кошелька и в стейкинг и делать переводы, хранить монетки через сид фразы, все как положено, а не хранить на биржах. Более подробно я снимал об этом обзор, можете справа вверху ссылочка, обязательно посмотрите. И также есть одна из крупнейших их DEX, там обменников, свапалка, фарминг, это rf farming, где можно создавать ликвидные пары и получать проценты. То есть фармить НИР, к примеру, кихстайблкоин в USN, либо вот риф в НЕР. Вот что мне нравится, что здесь вы закидываете под 52%, например, годовых. И вы получаете вот награды в таких монетах. Раз, два, сколько? В пять монетах, да? Вот есть такие пулы интересные. Я вас здесь стейкал, но пока что я еще не вносил уже сюда, потому что кто за мной следит, все вы знаете, я с НЕРа вышел по 18 долларов. И все, что здесь фармилось, все тоже... Как бы убрал и распродал в то время. Сейчас я потихоньку буду набирать НИР и обратно заносить фарминг для примножения и токенов НИР, ну и там других проектов. Чтобы подключиться к этой фармилке их не обязательно, нужно вам кошелечек НИР. И про кошелек НИР и про refinance Про рефайненс опять же таки вот ссылочка справа вверху. Тоже можете посмотреть обязательно эти два, два видео, и потом вы уже будете понимать, как взаимодействовать с этими платформами, ну и с кошельком. Итак, перед тем, как начать э, смотреть на график, по каким же ценам, котировкам лучше всего прикупить данный токен, э, нам нужно понимать э, фонды, инвесторы, которые я вам показал. Они одни из крупнейших, почем брали, да, на каких иксах сидят. И чем чревато это нам, как покупателям данного токена. Ну, во-первых, здесь на сайте показывает только, я смотрю, была публичная продажа листа По 40 центов, 34 и 29, было 3 раунда. Ну, здесь, здесь, здесь, что у нас, здесь через 40 дней монеты раздали. Здесь на один год был разлог, а здесь по 29 центов, даже по текущему курсу это 14x у ребят то так, 13 августа, ну вот буквально еще через месяц, да, даже чуть меньше, уже последний разлог э, вот этого раунда, и монеты уже все в рынок выпадут. Я думаю, там продавать с листа точно уже некому. А вот эти первые два, они давно уже распродались. Ну и здесь на Миссаре, здесь получше, мы можем увидеть, какие, по каким ценам брали сами фонды. Вот смотрите, здесь цены, конечно, ребят, вообще еще первая там закрытая дата продажа была по 0.037 за один токен NIR и было продано на 800 тысяч долларов 21.6 миллионов NIR монет то есть 2.16 процентов от общей эмиссии но цена даже при текущих значениях это в этих ребят они сидят сейчас на 100 иксах вопрос Скинули они уже. Какие там разблокировки? Больше двух лет или не больше? Здесь что-то я не нашел, но более чем уверен, большая половина уже токенов давно у них на руках. И они в рынок тоже что-то выгрузили. Если что-то осталось, то да, нужно иметь в виду, что они еще на 100 иксах сидят. Также второй раунд был тоже по 0.05 недалеко ушли. Продано было вообще 57 миллионов НИР. В третьем раунде уже по 12 центов, уже ближе к токен сайлу, который на лист был. Здесь 70 миллионов нир и в четвертом раунде по 15 центов, 2,5 миллиона нир в серии а была Вот такая тоже распродажа, похожая на те значения, которые были на листе ну и скорее всего и разлоки такие у них. Поэтому, ну в принципе, я думаю, все вот эти токены уже чуть ли не в рынке. А если что-то осталось, да, они сидят фонды на хороших ясах, но мы знаем фонды, они либо там уже распродались, они будут монетку, я более чем уверен, по текущим значениям э, большинство из них наоборот добирать. И если мы взглянем на график, хороший уровень поддержки образовался в районе 3.310, я его прикупил. Покупал и по 6, покупал и 4, усреднял, еще больше брал по 3.10. Сейчас у меня как раз он болтается в нуле. У меня средняя позиция по ниру сейчас составляет 4 доллара и 10 центов. Поэтому на вот этом росте я 50% своей позиции закрыл и планирую добирать еще раз. Если мы тронем, 3 доллара наберу. И вот эта нижняя зона мне очень нравится. 1.50-2.50. Вся вот эта зона, вы можете набирать смело монетку NIR, если она вам заходит, если вам нравится. Вы видите здесь перспективы. Если то, о чем я вам сказал, вас, как и меня, как минимум, впечатлило, я его ставлю наряду с одним из перспективных блокчейнов, которые там есть 6 или 7 там, фундаментально сильные. Но на это все я лично буду выделять не больше, чем 5-7% от всего портфеля. То есть это не означает, что... Если вам Нер очень сильно понравилось, надо в него влюбиться и залететь туда на всю котлету. Нет, максимум 7 процентов, 5 процентов, лучше 3 процента от всего общего портфеля. Продавать эту всю историю буду 30% я верю и уверен, что вот как раз нер предыдущие хаи свои потрогает и он вернется к 20 долларам. Если у меня позиция средняя будет там по 3 доллара, то это будет пять с половиной иксов, то 30-40% позиции может я закрою. Остальные 60 где-то процентов позиции я буду держать и ждать выше котировок. Ну и соответственно я буду смотреть по рынку, да, что там происходит на рынке, сколько стоит биткоин, когда NIR придет долларов, 20 долларов. Поэтому все будем смотреть уже по ситуации. Но для меня значение в 40 долларов, 50 долларов для NIR, э, я не то чтобы в них уверен, но более чем реально. Данный блокчейн, те преимущества, которые у него есть, абсолютно спокойно может прийти к тем значениям на следующем бурлане и вообще он, как один из молодых, перспективных, очень быстрых, с низкими комиссиями, э, с такими фондами, с такими поддержками, с такой инвестированием, он может быть одним из самых быстрорастущих на следующем бычьем забеге. Я имею в виду, что он вообще может дать больше всех иксов. В предыдущем Бурлане там, больше всех иксов это дала Солана, да? Кардана. Ну и блокчейн NIR, я думаю, на следующем быллайн тоже порадует своих инвесторов. Ну он уже порадовал, кто брал там по 60 центов по доллару, тоже 20XO, я думаю, это вот отлично. Я, к сожалению, уже о нем узнал, когда он был по 6-7 долларов, тоже снимал видео, набирали мы, проехал, по 18 я продал и теперь вот начинаю заново откупать данный токен. Ну что ж, ребят, пишите в комментариях, как вам блокчейн, платформа Near Protocol. Покупаете ли вы данный токен, может, уже держите, холдите, пользуетесь, может, формилками. Какие ценовые значения ждете, по каким ценам будете продавать или откупать. Будет мне интересно почитать. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита. Всем пока.